Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин, и сегодня в этом видео я вам расскажу, как можно привлечь большое количество денег при помощи пистолета, ножа, кулаков и еще секретов миллионеров, которые тоже этим пользуются. И если вам нравится эта тема, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Игорь Мерлин.ком представляет. Ну что, наверное, некоторые скажут, Мерлин, у тебя все в порядке с головой, что-то тут нам горбатого лепишь. Конечно, все понятно, как стемнело, взял пистолет, взял нож, вышел на большую дорогу. Но нет, дорогие друзья, я поговорю с вами абсолютно не об этом. Вы, наверное, кто-то из вас занимался спортом хоть когда-нибудь. Поднимите руку, кто занимался. Можно левую, можно правую. Занимались. И вы знаете, от чего зависит успех. Ну вот, например, если взять боевые искусства, есть один из самых простых ударов, который ну, называется ЦКИ. И в чем секрет этого удара? Он выполняется вот так. В чем секрет этого удара? Секрет в том, что вы бьете не просто кулаком, а бьете из земли через ногу, плечо, выпрямляете руку определенным образом, проводите ее, чтобы здесь была ровная линия, и чтобы кулак приземлялся туда, куда вы бьете, именно вот этими пальчиками, кентусами. Понятно, да? Один из моих учителей сказал мне, что... Для того, чтобы научиться проводить этот простой, один из самых простых ударов цки, необходимо его правильно выполнить пять раз. Когда вы сделали его пять раз, то считайте правильно. В полную силу имеется в виду, как, где надо воздух, где надо что, понятно, да? То считайте, что вы это научились делать. Но многие люди, которые занимаются бизнесом или хотят открыть свой бизнес или уже открыли. У них прошло сколько-то неделя, две, месяц, два и все, они бизнес закрывают, потому что у них не получается. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. А на самом деле, дорогие друзья, необходимо от количества повторений делать свой бизнес все более и более мощным, укреплять его. Если вы ребенка бросите, когда ему там три месяца, но ну, никто не догадается просто так бросить. То Что сделать? Что с ним произойдет? Он умрет. А когда вы его выкормите, выучите, доведете до совершеннолетнего и тогда отпустите на все четыре стороны, тогда что? Тогда он будет жить, развиваться и в его жизни уже родители в принципе будут не особо и нужны. Но ведь надо же научить ребенка ходить хотя бы. А, то же самое и в боевых искусствах, понимаете, когда вы умеете пользоваться да, тем же ножом, например, или умеете стрелять из пистолета, то в вашей жизни что происходит? Вот те обычно спортсмены, военные, у них получается в бизнесе, почему? Потому что они привыкли слушаться, слушаться. Тех людей, которые уже достигли. Ну, в армии это старшие люди, майоры, полковники, генералы и так далее. Старшие по званию. А в боевых искусствах это сэмпай, сенсей sen и так далее. Понимаете, да? И вы таким образом перенимаете опыт у тех людей, которые уже сделали, и просто слушаете, что они говорят. И делаете, выполняете все, как они говорят. Как это делаю я, потому что у меня три коуча сейчас. Я слушаю, что они говорят, и у меня все получается. То же самое и с более сложными какими-то делами, в том числе и в бизнесе. Нужно тренироваться, нужно понимать, как должен пистолет лежать, где должен какой палец, как, а, как предохранитель там отщелкивать, все понятно. Не направлять его на живого человека, понимаете, да? И вот таким образом вы постигаете вот эту науку. Казалось бы, какая связь, да? Связь. Самая прямая, дорогие друзья. Еще раз повторюсь. Количество повторений. Если у вас не получается, продолжайте. Но это не значит, что вы, например, занимаясь боевыми искусствами, как некоторые, знаете, в, в те далекие-далекие годы, там, приходили и сразу им давали стену, и они начинали кулаками молотить по стене. Хорошо, допустим, у меня удар поставлен, я понимаю как. А если люди не умеют, то сразу у них что-то ломается, растягивается. И после первой же тренировки они сбегают. Но вы, наверное, знаете, что 90% бизнесов, которые открыли, в течение года гаснут, разрушаются и исчезают. 90% и только 10% остается. Из них успешными будет только 2-3%. Почему? 2-3% это те люди, которые продолжали, у них не получается одно, они идут дальше, не получается это, идут дальше. Постоянно учатся и постоянно спрашивают тех людей, которые уже умеют, которые уже достигли успехов в том же бизнесе. У меня в коучинге сейчас есть несколько человек, но я беру только, только успешных, тех, кто действительно хотят и действительно у них есть для этого рвение. Да. Мест сейчас в коучинге у меня нет. <смех> вот. И эти люди, вот знаете как, они платят, конечно, дорого понятно, но эти люди работают, я говорю, делай то, он делает, я говорю, делай это, они делают, сколько я говорю, столько они делают, и поэтому у этих людей есть результаты. Так вот, дорогие друзья, для того, чтобы у вас получался бизнес, пользуйтесь секретами миллионеров. Помните, как Сталлоне говорил, что неважно, сколько раз ты упал, Важно, чтобы ты встал на один раз больше. Так вот, я вам рекомендую, нельзя останавливаться, нельзя останавливаться, идите вперед. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. И если вы будете идти вперед и повторять каждый раз, каждый раз повторять эти удары, эти удары, и у вас начнет получаться, у вас начнет получаться бизнес все лучше, лучше и лучше. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, если вы этого еще не сделали. И обязательно подпишитесь на мой канал. Я вас буду с нетерпением ждать. Приходите, у меня много-много интересных видео. С вами был Игорь Мэрлин. Пока-пока.